И всем привет! Прежде чем я начну видеоролик, я бы хотел посоветовать канал Миши Файджо. На его канале есть программа «Проблемы нашего времени», а также он снимает и говорит о своей жизни. Ссылка в описании. Если вы хотите посмотреть палитру желтого цвета, то лучше всего начать с теплого солнечного оттенка. Помните о, цветах, о цветках подсолнечника, о дубанчиках или сочном цвете калужниц. Желтый – сложный цвет. Это отражается и в моде. Большинство модельеров стараются не использовать желтый, предпочитая черный или красный цвет. Теплый желтый цвет, однако, идеально подчеркнет привлекательные черты внешности весенней женщины. В качестве подтверждения вышесказанному, Приложите к себе лоскут чистого, ослепительно-белого цвета. Вы увидите, что этот цвет для вас слишком жесткий и холодный. Обратите внимание на ставшие более резкими носогубные складки. Ослепительно-белый цвет выявит морщинки, сделает ваш облик блеклым и состарит на несколько лет.